Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео покажу еще одну очень интересную фишку с зубчатым колесом. Данное зубчатое колесо я уже проектировал ранее, вы можете посмотреть этот ролик по ссылке в описании. А, вкратце скажу, что для проектирования этой модели я использовал глобальные переменные и уравнения. Глобальные переменные все две, это модуль и число звуков. При изменении любой из этих переменных меняется сама модель. Например, мы 40 можем изменить на 55. И модель автоматически перестраивается. Основной особенностью при перестроении этой модели является наличие целого числа э, освобождений. Даже если мы поставим здесь число зубьев равным, допустим, 84, то здесь не будет э, 8,4 э, освобождения, 8,4 отверстия, а будет 8 отверстий. Это связано с специальной функцией int, вот это уравнение, она равняется числу зубьев делить на 10 и округляет до наименьшего целого числа. То есть если 8,4, 8,4 разделить на 10, получается 8,4. И наименьшее круглое число это 8. Вот получается ответ 8. Давайте вернем к стандартному числу зубьев 40 штук. И я в этом видео хочу рассказать о конфигурациях. Все, кто раньше проектировал в сольде, в ранних версиях, 12-13, знают, что уравнения конфигурации вещи несовместимые. В 15-м сольде, наконец, с этой проблемой справились. И теперь мы можем добавлять конфигурации в деталь и в сборку, где есть уравнения, даже несмотря на то, что там есть еще и глобальные переменные. Добавляем конфигурацию 0.1. И здесь мы можем поменять теперь в этой конфигурации глобальную переменную, ну, например число зубьев. Вместо 40 давайте поставим 50. Выбираем здесь эта конфигурация. И вот здесь у нас в падающем списке первая конфигурация. Щелкаем ОК. И добавляем еще одну конфигурацию. 0.2. Здесь меняем количество зубьев, ну, допустим, на 60. Как видите, после перестроения модели у нас нет ошибок и предупреждений в дереве построения. И все конфигурации правильно перестраиваются. Да, отлично. Теперь я создам новый файл сборки. Здесь я пока не буду вставлять зубчатое колесо. Вставлю новую деталь, точнее создам ее в, контек в контексте сборки. И на ней нарисую, в ней, точнее нарисую новый эскиз на плоскости спереди. Нарисую три окружности, все они у нас будут равного диаметра, например, 20 миллиметров, здесь это не суть как важно, и нарисую две осевые линии. Здесь у нас будет, допустим, 60, а здесь, допустим, 70 миллиметров, и угол, допустим, 135 градусов. Так, и теперь давайте я сделаю вот таким вот образом и выдавлю эту новую деталь на 10 миллиметров. Да, отлично. Теперь можно перенести зубчатое колесо. Два раза я его скопирую и выберу для каждой копии свою конфигурацию. Здесь у меня будет первая конфигурация, а здесь у меня будет вторая конфигурация. Как видите, даже в сборке модель с глобальными переменными, с конфигурациями, с уравнениями прекрасно работает и не вызывает никаких ошибок. Теперь я сопрягу вот эти вот плоскости на зубчатых колесах и сопрягу цилиндрические плоскости между первой деталью и зубчатыми колесами. Теперь, как вы видите, у нас зубья колес не достают, не достают друг до, до друга. Давайте я сделаю таким вот образом, чтобы у нас модель была хоть как-то зафиксирована. Да. И здесь тоже они, так сказать, не шибко достают, конечно. Теперь нам необходимо подредактировать расстояние между отверстиями. Это мы сможем сделать с помощью тех же уравнений завязав расстояние на диаметры средних окружностей у зубчатых колес заходим в уравнение выбираем размер 60 он у нас будет равен Так, и прибавляем вот этот вот размер, деленный на 2. Щелкаем ОК. Так, модель у нас перестроилась. Щелкаем ОК. Первое уравнение у нас готово. И да, вот здесь все отлично. Теперь то же самое делаем и с другим размером. Заходим обратно в уравнение. Выбираем, какой нам размер нужно отредактировать. Нам нужно отредактировать вот этот размер. Выбираем теперь среднюю окружность у первого колеса. Делим на 2. И прибавляем диаметр средней окружности у второго колеса. Также делим было. Так, отлично. Теперь нам необходимо создать новое сопряжение. Это сопряжение под названием редуктор. Поставили. Для этого нам необходимо отобразить эскиз вот таким вот образом на всех зубчатых колесах. Выбираем крайнюю линию, нажимаем сопряжение и идем в механические сопряжения, выбираем редуктор. После чего у нас показывает, что зубья или диаметр 52,5. И здесь мы выбираем зубья или диаметр 65. Щелкаем ОК. Проверяем. Да, все отлично работает. И то же самое действие мы делаем для следующей пары колес. Также выбираем редуктор и выбираем крайнюю окружность. Щелкаем ОК. Сейчас мы здесь поставим ровно зуби вот таким вот образом и теперь вот у нас получится все здесь выбираем редуктор и выбираем эту вот окружность ну и а теперь смотрим как у нас вращаются наши зубчатые колеса Если зуби пересекают друг друга, то здесь необходимо сначала погасить сопряжение, потом выставить зуби в правильное положение и обратно высветить его. Да, вот теперь вот все получилось. Все отлично. Можем попробовать поменять конфигурацию любого зубчатого колеса. И посмотреть на перестроение модели. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.